На схеме мы видим, что товар может как поступить, так и вернуться назад поставщику. То есть мы, нас не устроило какое-то качество товара, мы хотим ему сразу вернуть какое-то количество товара, пришедшего к нам. Для этого существует документ «Возврат поставщику». Для этого мы можем с вами на основании документа поступления, то есть у нас есть документ поступления, правой кнопкой мыши ввести на основании». И вот перечень всех тех документов, которые мы можем на основании поступления ввести. В данном случае мы оформляем возврат товара в поставщику. Он схож с документа поступления, только товар уже движется в обратную сторону от нас к нему. И указываем, какое количество мы его ворачиваем. Проводим этот документ.